Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. С вами я, София, мы продолжаем. Так, вот тут вот, вот, вот, вот. птичка, мы продолжаем. Визаж. Ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж И вот продолжаем. В прошлый раз мы убегали от... от девочки от Люси. Насколько я поняла, мы бежали от Люси. Люси. Люси сделает. Вот, Люси, которая убила птичку, или не убила птичку, или это за нее сделали. Короче, у нас в доме поселилась какая-то херота, насколько я поняла по сюжету. И эта херота потихонечку захватывает, получается, семью. И, насколько я поняла, то есть начало нашей истории, когда вот он брал пестствол. Так, мне еще нужно вспомнить, как правильно... Ага, господи. Просто надо еще вспомнить, как правильно управлять всей этой херней. Ну, правильно еще давай, зависим. Ага. Так. Так, сейчас, секундочку, я тут у себя чуть-чуть это... уберу кое-что. Тут мне мешает, мешает. Мешает. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, где я? Я потерялась. Чуть-чуть потерялась. Так, туда. Нет, не туда. а Оттуда мы пришли. Клетка. Как раз вот клетка с птичкой. Сейчас мы узнаем, что случилось с птичкой. Мы, нам, по-моему, надо было что-то искать, да? Блин, давай, давайте все-таки зажигалку зажжем. Зажигалку, спасибо. Так, ну мне нравится, что по крайней... Что такое? такое? Такое чувство, будто в меня что-то воткнулось. Так, зажигалка практически пуста. Что ты дергаешься? Скажи мне, пожалуйста. Ух ты, -мо. Так. Ну, сейчас мы ее заменим тогда. Вот, вот тут -то еще зажигалочка лежит. Ни хрена не вижу, на самом деле. Ну, давай, щелкай. Так, все, зажигалка кончилась. Мы можем ее выбросить. Вот так вот. Берем свеженькую, новенькую. Давай, иди ко мне. Ух ты, тут много их! На-на-на-на-на. Ну давай, зажигай. Так, и побежали. Сразу, сразу как светло стало-то, однако. Так. Ну, тут нужно аккуратненько ходить. Следить, что за нашей барышней, которая там тоже гуляет. Так, мы должны тут что-то от, от, отыскать, да? Какие-то ключи. Ага, а, так, так, так, ключ, да. У нас есть куда убрать-то? А, вот он, ключ с клеткой, ага, Все вижу. Мы только этот ключ должны найти, и все, больше ничего не надо искать. А, сука, стоит! А это а, ты зажигалку там оставил. Так, надо обойти, короче. Сейчас было неожиданно. Ну, это тут шатается. Я ее не слышу даже в наушниках, блядь. Нет, я как бы слышу ее, ну так. Относительно. Где она там? Мне кажется, она вот прямо за мной ходит. А тут... Ну, давай уже. Ага, вон она. Я тебя слышу. Она не даст мне выйти так просто, да? А если мы вот так вот сделаем? Где она там? Будем как это? Во ФНАФе, с Да ущелкай ты, ёб твою мать! Что-то произошло, да? А это просрала. Потому что мне страшно, и я ползу. Щелкай, сука! Где она? Я ее не вижу. А я даже не знаю, куда я иду. Я, я уже, я уже успел заблудиться. Тихо. Тихочка. Она где-то сзади. Тихо-тихо. Мы отсюда начинали. Да, да твою ж мать, я круг сделала! А -а -ха -ха -ха. Да сядь, пожалуйста. Я ее слышу. Она хрипит где-то. Вот тут где-то хрипит. Недалеко. Где-то там. Вон она. Тихо-тихо-тихо. Вон та дверь, да? Вон она там ходит. Главное на нее не наступить случайно. Вон она. Тихо, он идет. Идет, идет, идет. Сейчас слежу за ней. Слежу, слежу. Куда ты идешь, сука? Уходи оттуда. Уходи оттуда. Уходи. Давайте тихонечко попробуем. Тихонечко-тихонечко-тихонечко. Давай. Открой ты дверь, я твою мать. Закройте. Спасибо, спасибо, спасибо. Закройте. Так, встаю. Так. Это значит, по ходу пьесы клетка с птичкой. То есть, это у нас получается переломный момент с нашей дочкой по имени Люси. Ох, ёб, твою мать! Беги, беги, беги! Ты, ты будешь... Он не бежит. А? Открывай дверь, ёптвою мое. Закрой. Все, все, все. Ага. Так. Наша маленькая птичка... Что это описывалось? Ты мне хочешь что-то вещать? Заблокировано. Я должна, значит, что-то сделать, да? То. Птичка... Птичка. Птичка. Так, я ее обошла вокруг. Я вижу, кстати, отпечатки вот тут, смотрите. На клетке. Вижу отпечатки. Птичка пропала. Ай! Двери пропали. Ну нет! Почему ты не загорается? Я зажигалку пытался за, за это самую. Что ты делаешь? Ну не мучай животное! Ну что то садисты грёбаный? Отвратительно. Все психопаты с этого начинают. Они сначала мучают животных, а потом пере переключаются на людей. Поэтому это. Если кто-то где-то начинает мучить животных, то это значит. Эту личность нужно изолировать. По-хорошему, от социума. То что это уже психопат. Та -та -та. Так, а это маленько. Это что? Это, я так понимаю, это зайчик был Да, это лягушончик был Лягушечка Это лошадка какая-то розовая Игрушки все загаженные Ш... Паровозик какой-то Или что это такое Так, фотографии тут еще какие-то Да ты что, решил зажечь вдруг... Ага Нет? А, дверь шкафа Птички Так, еще одна птичка. Ау. Мне нужно запоминать, на каких полках это все находилось. Кстати, это же ведь подвал. Это наш подвал. Тут где-то разрыв возле машинки. Это, это, это наш подвал, серьезно. Вот тут вот находятся наши какие-то птички. В шкафу там, значит, в подвале, где-то должен быть. На шкаф такой. Я правильно понимаю? Значит, нам надо в подвал. Ну или не надо. Можно и так до шкафа дойти. Он, кстати, не фоткает. Ну, то есть, как бы фоткает, но не видно, нет яркости. И никакого света от зажигалки. Так, готовьтесь. Я так чувствую, что сейчас что-то будет. Ага, вон тварь. Вон эта тварь. Ох. Отлично. Ничего себе. Ш ну что вы с моей это самой сделали? Фу. Подождите, а это комната разве не ее была, а не Люси? не оставается долго в темноте. Да господи, нас уже тут так накрыло. Все уже, ну как-то, ну пофиг. А вот сюда, наверное, да, надо вкручивать лампочки? А у нас есть лампочка хотя бы? Нет. У нас есть зажигалка зато. У нас есть прекрасная зажигалка. Которая спасает наши нервы от всего. Все выдрано. А хотя, в смысле, на нахрена нам лампочки, если мы все равно все выдрану тут? Так, это что? Что тут происходило? Это вот это вот предметы, которые отпачковываются от нас сами по себе. Заблокировано. Интересненько. Где моя зажигалка? Опять потерялась. Господи, она зацепилась за дверь! Знаете, игра хорошая Нет, правда, она хорошая Она пугает, она хватает тебя за задницу сидела. сидела. Но управление в ней просто ужасное А психическая стабильность резко снижается? А я могу их заглушить? Нормально все у меня с психической стабильностью Я себя чувствую здоровым, хорошим человеком Все Ладно Хорошо, раз у меня с психической стабильностью плоховато, у меня есть идея. Так, подождите, сейчас я выключу это радио. Тихо, молчи. Есть идея. У нас тут, кажется, куча таблеток где-то должна быть. А, или не здесь? Нет, не здесь. Немножко в другом месте, да? Блин. Да, блин, радио задолбало. У меня таблеток нету. Сейчас будет Ох, еб твою мать! А, теперь типа я сошел с ума. Да охренел! Вот, вот эта вот тварь у нас нападает, значит, да? Гибель неизбежна. Ну, давайте, загрудить последнее сохранение. А, -а, -а. а вот и первая смерть от нашего монстра. Оказывается, просто тупая. Нельзя сходить с ума по причине того, что... Блин, а я-то думала просто... Вот это, кстати, отстойно сделано. Это, кстати, сделано отстойно. Я потому что рассчитывала на то, что будут... Если ты будешь сходить с ума, будут просто проявляться э, пси... эти вот самые... Всякие шумы, всякая вот эта вот активность, всякий вот психоз будет. Так, пойдемте вниз. Все таблетки, все внизу. Нам нужны таблетки. Нам нужно много-много таблеток. Мне нужно еще вспомнить, где они все находятся. Все эти таблетки. Здесь где-то, да? Где-то, где-то, где-то они находятся. Так, это я только что отсюда вышла, да? Угу. Так, ну у меня сейчас зажигалка включена. Я не понимаю, что тут это Путать. Не понял. Это я сейчас от него бегаю, что ли? Подождите, а куда? А что а мне надо? Я просто за таблетками шла. А, а что мне надо-то? Каждый раз, как первый раз, пугает. А я что-то не понимаю тогда, что мне нужно. Надо спуститься вниз, в подвал, к шкафу, что ли, этому. Так, весело, задорно. Только не подходи ко мне, тварь. Не вздумай. Мраззота! Дыха, блин. где-то ходит. Сука. Да прекрати ты, ёб твою мать. Ну давай, щёлкай, ёб твою мать. Я буду ходить и щелкать. Во все стороны. Бо нехер! Спиной к стенке и фоткать. Давай, давай фоткай, ёб твою мать! Давай. Все хорошо. Вот эта херня. Вот. Вот этот шкаф. Заблокировано. Прикольно. Ч ⁇ надо-то тогда? Я не понимаю. Ч ⁇ хотите? Давай. Я тебе сейчас... Всё. Нет, не работает. А что надо? Я, я не понимаю, что нужно. Нет, ничего такого. Я подумала, может, в подсказках есть что-то. Тут нету психическая стабильность, по-нормальному. Я вот просто вот как раз, да, я думала, том, что и по пока мы будем сходить с ума, то есть будут просто учащаться паранормальные явления какие-нибудь, да? Там, типа, радио будет чаще включаться, там, часы будут долбить, окна открываться, закрываться. Там, я не знаю, вещи какие-то передвигаться, еще какая-нибудь херня. А тут... А что делать-то? Я дошла до этого шкафа. Я дернула за ручки, он был заблокирован. Типа, на стенке было нарисовано о том, что ты должен его сфотографировать, тогда он от тебя отвалит. Поэтому я ходила и фоткала, фоткала, фоткала, фоткала, фоткала. Это, походу, не от этого зависит. Походу, ему просто по барабану нужно просто куда-то переться и идти, идти, идти, идти. Куда? Что делать? Что вы от меня хотите? Так, я, я, я не знаю... Спасибо, ваша зажигалка почти пуста, спасибо. Очень вовремя, идеально, да. Надо подумать над этим. Я сейчас вот, я вот просто мне нужно, мне нужно посидеть и подумать, что надо сделать. Так, короче. Короче, это все, наверное, моя невнимательность. Сейчас я чуть-чуть это погуглила. В чем затык? Ну, я просто не хочу это все затягивать при условии того, что у меня время ограничено. Я все-таки... Работаю, <смех> представляете у меня. График 5-2, да. <смех> вот. Поэтому все вот это вот записывается на выходные, записывается на неделю вперед. Короче, короче. Заходим сюда. Вот. Вы нашли челюсть манекена. То есть нам вниз к манекену. Открываем зажигалку. И, блин, бежим. Бежим опять к манекену. Тихо, дверь закрылась. Так, спускаемся, значит, в самый низ. Куда-то, куда-то, куда-то. Ой. Куда-то сюда, кажется, да? Нет, не сюда. Я немножечко заплутала. Блин, я слышу, как эта тварь идет за мной. Вот. Вот сюда вот установить надо. Ставь. Опа. Опа! О! Опа! Опа! Ч-то у меня вот страх вот так вот как-то опа! Проходит как-то так, да? Хотите, клатить, обосраться? Почему-то не загорается, отлично. Ну, в смысле? А на меня открывается. -мо. Таблетки сегодня будут у меня, нет? Или уже всё, о них можно забыть. Я, короче, я, я хочу погулять по свету. Можно? Не загорается. Тут свечка стоит. Здрасте. До свидания. Я что-то как-то. Я, я, я со страху, на самом деле. А! <соценно> Нажала! <соценно> <соценно> ну ладно, пошли дальше. Я продолжаю, да. О! Свечка зажжена! Спасибо. Ты откроешься, Нет. Все, больше никто тут у меня сзади не нападет. Ну, все хорошо, все замечательно. Не зажигается. Почему-то. Мне больше всего вот это вот нравится. Почему-то не зажигается. Тоже на себя? Нет. Нет, не, не это самое. Ч ⁇ там? Мне кажется, это чисто либо баг какой-то. Ну, свечка. Свечка это хорошо. А что делать? Бля. Ну что началось-то опять? Вот это вот состояние, когда ты не понимаешь, что происходит. Может, тебя заменить зажигалку на другую? Нет. Свечку. А, -а, а, ладно, ничего не получается. Ладно, пошли обратно. Сейчас оба где-нибудь по дороге, или нет, или то. Да. Эта дверь, короче, не открывается. Я не знаю, что с ней делать. Она не открывается. Ну пошли наверх. Что делать? у нас тут Шо? тут у нас шкаф я не понимаю куда он открывается управление тут пипец я вот просто я с него заберта -то с той стороны понятно надо обойти значит идем сюда игра хорошая пугает А, в смысле выкрутить лампочку? Да. <смех> <смех> Кстати, парам-пам-пам. За замолкни. Я не знаю, что тут происходит, потому что я ни хера не вижу Вот шкаф Я пытаюсь его открыть, если что. Но я его вроде открыла, да? Я вообще не, я не понимаю, я не вижу, что происходит. Да, да, пугай, пугай. Опа! А, -а, -а бежим! Нахуй! А -а -а! Эй, сволочь, <свеч> <свеч> страшная! Причем психика у него не убывается, если чё. Что ты там хочешь посмотреть? Блин, мерзкая кукла такая, фу. Не, правда, она такая, фу, прям, прям, фу. Так, и зачем мне их смотреть? Я помню этот паровозик. Этот тот самый манекен. Равня. Ой! Игрушка хороша. Хороша, конечно, хороша. Что? Что опять? Чем ты меня пытаешься напугать, я не понимаю сейчас. Сиськи. Ой, простите, простите. Как-то это. Антистресс, пытаюсь найти какой-нибудь, добавлено началось-то. Так, это все, а нет, не зациклилось. Я уже хотел подумать, что все, пошел какой-то цикл, рекурсия какая-то началась, но нет. Я пошла. Он идет за мной, он идет за мной, сука. Вон оно чё? Я его вижу. Леха муха. Он где-то идет за мной. Что? Тут? Так, и, наверное, я должна по каким-то отметинам найти. Как? Или нет? О! Матрешка. А, ну зажигалка кто у нас, да, она не загорается, если что. У меня там свечи загорелись где-то справа. Ой, слева. Сука, тварь. Фух. Игра прикольная, но что-то грузить начинает потихонечку, мне кажется. Какими-то своими загадками, которые, ну... Ну, как-то, ну... Конечно, вот этот призрак, который невидимый за тобой еще гонится, ты его... Ну, хотя бы тут начали. Хорошо. А, тут что, ничего? Там ничего. Как я должна найти тот самый шкаф, скажите мне, пожалуйста. Каким-то звуком. Ну-ка. Тут кто-то хрюкает, кто-то стонет. Вообще не понимаю. А, это тоже что-то вроде бы хрюкает, нет? Как найти тот, тот шкаф? Он должен быть тихим или каким? Я что-то не совсем понимаю. На нем что-то должно быть нарисовано. Мне кажется, это он. Хрюкает Хрюкает Он свечки Мне сюда Опа Я без головы, типа? Или что? Вообще не понимаю. Что происходит? Как на это реагировать? Дайте таблетки мне, а? Ребят, кажется, ну, как бы... Надо! Надо! Ага. Ребят, дайте таблетки, пожалуйста. Пожалуйста, мне, мне надо. Мне надо. Твою же мать, ладно. Полезли. Деваться некуда. Таблеток нету. Как обычно, ничего не загорается. Где я, я не понимаю. А, вот, все, вижу. Вижу, вижу. Идем. Капец! У а, хотя бы свечки. Опа. Кто это? Сейчас что-то буду. Готовьте жопы! Готовьте жопы! Ты руку туда попал, это? Ну руку туда просунул. Что-то вытащил. Что-то железное тяжелое. Что это? И, и что это? чё -то, чё -то вытащил ты хоть? Нам это надо? Нет? Все? Я что-то... Что? Он причем с этой штукой никак не взаимодействует, видите? То есть я даже пересаживаюсь и ничего не происходит. Он ее просто вытащил и поставил из глаза. Нахрена? Непонятно. Я не понимаю, что произошло. Я а совсем не понимаю, что произошло. <uncle gills> Ползли обратно. Так. <ELL> э -э -э -э -э -э Дальше что? Ну я вижу свет там. Зажигалка так и не зажигается. Мерзкие часы. Так, уже хорошо. Ох, ё-моё! Я думала, в обсерверы деда накрывает, но нет, но нет. О, прикольно! Я хочу на море. Хочу куда-нибудь. Тоже на море, к солнышку покататься. Опять шкаф. Так, я поняла, шкафы лучше не трогать. Я под, даже подходить к нему не буду. Понял, принял, ушел. Ушел, все, не подхожу, не захожу. Не трогаю, все. Чего? Ты хочешь его взять, что ли? Не надо его брать. Ты прикалываешься? Да. Блин, ладно. Давайте сейчас тогда сделаем так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. ща. -ща, -ща, -ща, -ща. А Зажигалку пока роняем. Теперь вот этот вот роняем. Это управление. Упортое. Ага, вот я с другой стороны, получается, открыла, да? Так. Где я, мазафака? Спускаюсь, хорошо, хорошо, я прошутила, я не поднимаюсь. Ладно, ладно. Ладно. Хорошо. Все нормально. Я пойду в другую сторону. Мне не нужно туда наверх. Я иду в другую сторону, ничего страшного. Все хорошо, все хорошо, блин. Мать его. Так, свечка тут не горит, кстати. Значит, мне, наверное, туда наверх и надо, да? Ладно. Не хотелось, но придется. Ты все еще там? Скажи мне, пожалуйста, ты все еще там стоишь? Нет, вроде ушла. Блядь. А! Что? А, это тарелки тут какие-то стоят. Господи. Я её сразу и не поняла. Да нет! Ты мне предлагаешь опять с ним бороться бороться? Опа, опять вот это вот пошло. А, это уже было? Так, стоп, я заблудилась, я опять ничего не понимаю. Ты иди ты, ты. Не хочу я, не хочу. Где я? Блин. Я пытался оттуда выйти а! а! а! в результате вошла. А! Блин. Ну такой себе, такой себе, такой себе. -а -а -а -а -а -а -а -а Сука. Ладно, хорошо, ну хорошо, тварь, хорошо, сейчас мы с тобой по пообщаемся, сейчас пообщаемся, я только соображу, что мне делать, и мы с тобой пообщаемся обязательно, скотина, внезапно всегда такой, то есть каждый, блин, а, а что делать-то? Да идите вы в жопу. Че опять? Не выискивать тихий шкаф? Вот это вот, кажется, да? Нет, он душ. Ага. Ну, ткнись. И вот сюда, да? Мимо всех шкафов сразу падаем. Дальше отодвигаем вот эту вот херню. Лезем туда. Да, спускайся. Тут как бы подсказки есть, но они такие себе, знаешь... Не сразу поймешь, подсказка это или что... Тут только один проход я вижу, вот этот вот... Вот мы туда влезаем... Достаем какую-то хрень... Что это вообще такое? Зачем мы ее достаем? И все, и взаимодействие пропадает. Я не понимаю. Я не понимаю, что мне делать, короче. Я буду... Я, я пока что на этом закончу, буду, короче говоря, гуглить, смотреть, надоело, не могу, не понимаю. Бесит, аж. Вот. Все. Что-то правление дурацкое, дурацкое, дурацкое. Вот, все. Спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всем... в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.